помогает сделать плодородной вашу земную стихию. С середины июля, когда черная луна негативная кармическая точка выйдет из вашего знака, вы обретете желаемый комфорт. Понятное дело, Тельцы очень устали, начиная с осени 2020 года, черная луна движется по вашему знаку и заставляет платить, терять, отдавать. Это период очистки. Вселенная освобождает вас от лишнего, готовит вам какой-то приятный сюрприз. И во второй половине лета 2021 года вы его получите. Это будет что-то приятное, удовлетворяющее вас. Ведь в момент наступления нового астрологического года ваш Управитель Венера находится в сильном статусе и строит символические гармоничные аспекты к вашему Солнцу. Период с 20 по 31 марта очень активный для вас. После периода движения венеры по знаку рыб по вашему одиннадцатому дому вам может показаться что ваша жизнь перевернулась с ног на голову но не пугайтесь такой интенсивностью лучше воспользоваться и сделать то на что не хватало решимости в предыдущие месяцы венера ваш управитель движется по знаку овна с 21 марта по 14 апреля и это период, особенно третья декада марта, когда ваши чувства обостряются, вы становитесь более эмоциональными, чувствительными, острее реагируете на шутки или колкости в свой адрес, особенно если это касается вашего внешнего вида. События, происходящие с вами в последние 10 дней марта, окажут серьезное влияние на ближайшие 12 месяцев. Поэтому управляйте мощной энергией соединения Венеры и Солнца. Направляйте ее на созидание. Не тратьте на споры, взаимные претензии и ненужные действия. В этот период вы сможете поддать себя с самой выгодной стороны. Даже если вы сомневаетесь в своей привлекательности. У вас появляются шансы и возможности добиться внимания симпатичного вам представителя противоположного пола. Но также будьте готовы к тому, что вы привлечете внимание не обязательно тех, кто вам нравится. Публика может быть очень разнообразной, а это может оказать негативное влияние на существующие взаимоотношения. Венера, ваш Управитель, двигаясь по Овну с 21 марта по 14 апреля, находится в слабом статусе, изгнании. Поэтому могут быть неприятности, особенно в третьей декаде марта. Но не переживайте 14 апреля наступит праздник в вашей жизни венера войдет в ваш знак и недели три будет в тельце видео об этом выложу немного позже поскольку в момент перехода солнца в знак овна венера была в сильном статусе в экзальтации в знаке рыб то в целом год будет благоприятный а после 18 июля 2021 года вы сможете вздохнуть с облегчением и значительно улучшить свое материальное положение. Черная луна уйдет из вашего знака, и следующий заход будет через 9 лет. Вам главное положительный потенциал весеннего равноденствия направить на созидание. Вы можете прийти к необходимости того, что же дальше делать. В этот период ваши чувства проходят проверку, и вы можете задуматься о том, стоит ли продолжать существующие отношения. Но это не время для принятия кардинальных решений. Если уж так получается, что вас ставят перед фактом, то отступать не стоит. Сами не торопите события в третьей декаде марта. Не провоцируйте конфликты и выяснение отношений. Лучше займитесь улучшением своей физической формы. Сделайте что-нибудь для дома. Наведите порядок для э, на даче. Если вы одиноки, встречайтесь, общайтесь с представителями противоположного пола. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы встретиться с будущим романтическим партнером. Даже если в эти дни предыдущие отношения закончатся. Весеннее равноденствие... Включила на ближайшие 12 месяцев сферу денег, это второй дом, здесь Луна, Северный узел и Марс, естественный управитель астрологического Нового года, который наступает при ингрессии Солнца в Овен. В ближайшие 12 месяцев будут происходить счастливые события в сфере карьеры. Юпитер движется по вашему символическому десятому дому. Хоть одна из самых важных целей будет реализована в течение года. Важно определить наиболее актуальную для вас. Лучше всего это сделать в третьей декаде марта. Активно также и сфера 11 дома. Это исполнение желаний, друзья-единомышленники, новые знакомства и необходимые обновления, которые откроют вам дверь в светлое будущее.